Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сейчас находимся на нашем действующем объекте, на котором мы недавно завершили ремонт. На этом объекте мы также изготавливали кухонные гарнитуры и, собственно, это видео именно на эту тему. Погнали! Что хочется сказать относительно текущего гарнитура. Выполнен он у нас, фасады все, это у нас пленка, здесь пленка под дерево, здесь белая матовая пленочка, столешница у нас пластик, здесь у нас керамогранит. Значит, по, давайте по наполнению. Здесь у нас стоит холодильник, холодильник мог был бы быть здесь встроенный, и все бы это у нас выполнено было как та колонна в цвет дерева. Но за счет того, что кухня относительно небольшая и морозильную камеру расположить негде, соответственно, холодильник у нас просто приставной. Если бы мы здесь поставили холодильник встроенный, то, соответственно, никакой вот такой морозильной камеры у нас в этом холодильнике бы не было. То есть там были маленькие вот такие отсеки, которые, если честно, не очень вообще функциональны. Считайте, что во встройке морозилки как таковой, в принципе, нет. Поэтому холодильник отдельно стоящий. Над холодильником есть шкаф. Вот с таким открыванием на механизме блюм и степончиком. Значит, просто под хранение больших каких-то предметов. Дальше у нас есть распашонки. Опять у нас есть угловой шкаф. Угловой шкаф у нас с хранением туда. То есть можно какие-то сыпучки туда складывать, которыми вы не часто пользуетесь. Здесь у нас шкаф-сушка у нас имеется также здесь посудомоечная машина то есть вы с посудомойки вот я считаю это оптимальная вообще конфигурация когда получается вот таким вот образом сделать вы с посудомойки достаете сразу сушку составляете допустим да или моете здесь у вас все полежало стекло и вы сюда соответственно поставили бывают кухонные гарнитуры когда такое расположение не получается сделать по причине того что мойка располагается вот здесь, а посудомойка располагается вот здесь. И все, и соответственно, вы посудомойка, когда ее открываете, вы перекрываете доступ к раковине, и к посуде, и к этому шкафу, допустим, где у вас может храниться сама посуда. Вот это оптимальное решение, но не везде так удается сделать. Дальше, значит, у нас распаш... распашной шкаф под раковиной, там, соответственно, вся инженерка, счетчики, фильтры и все прочее, и э, металлический вот такой поддон, для того, чтобы кухня сохраняла, э, так сказать, первозданный вид, чтобы никакие подтекания в этой зоне не повредили э, вот этот нижний корпус шкафа. Здесь у нас использована профиль ручка. То есть никаких, как вы можете заметить, ручек нет. Открывание идет за фасад. Сверху у нас идет открывание также за фасад. То есть, опять повторюсь, что профиль ручка, что просто открывание за фасад. Мы фасад, в принципе, даже если замораем, его с этой стороны можно будет протереть. Но я на самом деле сомневаюсь, что его можно заморать так сильно. Дальше у нас здесь варка. Под варкой у нас вилки, ложки, поварешки. Вот почему расположен здесь, допустим, а не здесь? Потому что посудомоечная машина находится вот здесь. Вы ее открыли, здесь сразу все это дело скидали. Вот. снизу просто шкаф. Тоже это все на фурнитуре блюм. И здесь шкаф, он идет уже выкатной. Это тоже блюмовская фурнитура все. Дальше здесь у нас такой же в точности шкаф работает от нажатия. Можете там. Можете его коленкой, ногой, без рейдов, как хотите. Здесь у нас просто распашной. Что относительно этой колонны, получается, участок. У нас здесь стоит небольшая фальшка. Фальшка сделана для чего? Можно было без фальшки, но у нас осталась бы тогда там щель. Эта щель, она нам ни к чему. Ближе мы бы не поставили сюда, по причине того, что у нас здесь есть подоконник. То есть подоконник, фальшка, спокойно у нас открывается. Здесь технический, технологический, точнее, зазор 1,5-2 см. И спокойно можете открывать. Также и по микроволновке. Здесь на типончике уже какие-то предметы стоят. И полностью верхние шкафы. Это у нас тоже фурнитура блюм Все на типонах открывается от нажатия. Из особенностей кухни, что здесь сделано? Смотрите, я вам покажу. А когда вы открываете, в обычном корпусе у вас э, здесь видно торец нижний, вот, нижнего ящика. Он обычно белый, серый или э, такого цвета, которым у вас выполнен, собственно говоря, весь корпус ящика. Здесь же у нас э, нижний, вот этот, вот, э, нижняя крышка, она у нас выполнена в пленке. Это МДФ, это идет удорожание. То есть у вас закрытый когда кухонный гарнитур и если вы сюда нагнетесь у вас снизу не белые, не серые какие-то шкафы да, они в цвет непосредственно вот этих фасадов но это я скажу так это реально удорожание все выполнено для того, чтобы у вас как бы шла единая вот эта панель здесь она идет и потом она переходит туда и уходит туда здесь у нас соответственно есть встроенная отфрезерованная подсветка в алюминиевом профиле светодиодная. дальше у нас здесь есть вытяжка вот, пару розеток, розеток в этой зоне, в этой зоне и э, в той зоне у нас также находится пару розеток и есть выключатель, который отвечает за подсветку рабочей зоны кухни. Здесь у нас мойка, это у нас бланка, э, смесак же, тоже бланка, есть э, смеситель, то есть сам кранчик под фильтр и есть кран под непосредственно саму воду. Вот. Поворотный, черный, в мате, под саму э, раковину. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец вверху. Обязательно пишите свои комментарии. Я на них всегда отвечаю. Также не забудьте нажать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видеороликах. До новых встреч. Все. Пока.